Итак, всем привет! Что ж, предлагаю продолжить римскую тематику. Сегодня поговорим про имена римских граждан. Имена в латинской эпиграфике имеют большое значение, так как встречаются они очень часто. Чтобы прочесть имя в надписи, надо знать как эпиграфические правила написания полного имени, так и основные закономерности римской антропонимии, то есть совокупности собственных имен для именования человека в каком-либо языке. Погуглил, поумничал. По имени можно судить о социальном положении упомянутого лица, а иногда о времени и подлинности надписи. Римское мужское имя состояло, как минимум, из двух частей личного имени «Преномен» и родового имени «Номен». Но кроме того, могло быть индивидуальное прозвище или наименование ветви рода «Когномен». Преномен Римляне употребляли небольшое число личных имен. Как правило, они были столь древнего происхождения, что в классическую эпоху значение большинства из них оказалось забытым. В надписях личные имена почти всегда писались сокращенно. Сейчас у себя на экранах вы можете увидеть наиболее употребительные преномены. Остальные же редкие преномены писались обычно полностью. Часто старший сын получал преномен отца. В 230 году до нашей эры эта традиция была закреплена постановлением сената. Так что приномен отца стал, как правило, переходить к старшему сыну. В некоторых родах употреблялось ограниченное число личных имен. Например, у Карнелиев спиционов были только Гней, Луций и Публий. У Клавдиев-Неронов только Тиберий и Децим. У домицеев Агенабарбов только Гней и Луций. Личное имя преступника могло быть навсегда исключено из такого рода. Номен. Все лица, принадлежавшие к одному и тому же роду, имели общее для всех родовое имя, которое в классическую эпоху оканчивалось на Иус. Например, Цецилиус. В республиканское время встречаются также окончания ИС и, например, Цецилис, Цецили. Cecili. Родовые имена не римского происхождения имеют следующие суффиксы и окончания: Ас, Энас, Арна, Эрна, Ина и остальные, которые вы можете увидеть на экране. В надписях родовые имена, как правило, пишутся полностью. Сокращению уже подвергались только имена очень известных родов, таких как Антониус Клаудиус, Флавиус, Помпеус, Когномен. Третье имя этот самый Когномен, было индивидуальным прозвищем, которое часто переходило на потомков и превращалось в наименование ветви рода. Наличие Когномен не обязательно. В некоторых плебейских родах. Когномина, как правило, отсутствовал. Так как личное имя отца переходило к старшему сыну, то для того, чтобы отличить сына от отца, приходилось употреблять третье имя. В надписях встречаются «Луций Сергий I», «Квинт Эмили II». В одной надписи «Дед», «Сын» и «Внук» именуются «Квинт Фульвий Рустик», «Квинт Фульви Атиан» и «Квинт Фульвий Коризиан». Когномина возникли значительно позднее, чем личные и родовые имена – и в связи с этим значение их в большинстве случаев понятно. Когномена могут говорить о происхождении рода. Например, фуфии переселились в Рим из городка Калис, и поэтому имели когномен Каленус. Тем не менее, бывали случаи, когда один человек имел два когномена. Второй такой когномен назывался Агномен. Появление второго такого вот имени обусловлено отчасти тем, что старший сын часто наследовал все три имени отца. И таким образом в одной семье оказывалось несколько человек с одинаковыми именами. Агномен чаще всего бывал личным прозвищем в том случае, если когномен был наследственным. И как правило, этот агномен имели члены древних и знатных родов, насчитывавших много ветвей. И также нельзя обойти стороной женские имена. В позднее республиканское и императорское время женщины не имели личных имен, а именовались родовыми именами. Так как все женщины в одном роду имели единый номен, то в пределах рода этого самого они различались по возрасту. Например, Мария Майер Секунда, Минор, то есть Мария старшая, вторая, ту -ту -ту -ту -ту, младшая. Знатные женщины же могли носить кроме родового имени как номен своего отца. Так, например, в надписях при именах женщин иногда указывается преномен и когномен отца, а также когномен мужа в родительном падеже. Замужняя женщина сохраняла свое имя, но к нему прибавлялся когномен ее мужа, например, Корнелия, филия Корнелии, Грачи или Грахи, не знаю как про это правильно, то есть Корнелия, дочь Корнелия, жена Гракха. Ну конечно же, конечно говоря о Древнем Риме нельзя не обойти стороной рабов, ну куда же без них, так что имена рабов. В древнейшие времена у рабов индивидуальных имен не существовало. Юридически рабы считались детьми господина и были столь же бесправны, как и все члены фамилии. Так образовались архаические рабские имена, составленные из преномена господина, отца фамилии и слова пуэр мальчик сын. Гайпор, Люсипор, Олипор. С ростом рабовладения возникла необходимость в личных именах для рабов. Чаще всего рабы сохраняли то имя, какое носили, когда еще жили как свободные люди. Очень часто римские рабы имели имена греческого происхождения – Александр, Антигон, Гиппократ, Филоник, Эрод и другие. Греческие имена иногда давали рабам-варварам. Имя раба могло указывать на его происхождение или место рождения – Дакус, Дакис, Коринтус, Коринфианин. Также встречаются в надписях рабы с именем Перегринус, то есть иноземец. Вместо имени раб мог иметь прозвище. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Не было никаких твердых правил в отношении имен рабов. Поэтому при покупке раба в официальном документе его имя сопровождалось оговоркой или каким бы другим именем он не назывался. Например, Максим, сын Батона, девочку по имени Пасси или каким бы другим именем она не называлась, около шести лет, получив сверх договора, купил крас, допустим. В надписях после имени раба указывается имя господина в родительном падеже и характер занятий раба. После имени господина стоит слово servus, то есть раб, всегда сокращено «сэр», в редких случаях просто с Слово раб часто совсем отсутствует, как правило его нет у рабов, принадлежащих женщинам. Как мы знаем, кроме вечных рабов были и те, кого освобождали, то есть вальноотпущенники, это рабы, получившие свободу. Такие люди приобретали личное и родовое имя бывшего господина, который становился его патроном, а свое прежнее имя сохраняли как когномен. И также, учитывая, что римляне были великими завоевателями, им принадлежало много провинций, много земель, но от этого они оставались лицами неримского происхождения. И такие вот люди вместе с получением права римского гражданства получали преномен и номен императора, а свое прежнее имя сохраняли в виде когномена. Жители колонии, основанных римлянами, носили имя основателя колонии. Что ж, на этом видео подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч.